Хорошо, я с тобой я тебя очень люблю. Вы гордитесь сыном, а у нас дети гибнут от таких людей, как ваш сын, которые пришли в Украину для того, чтобы стрелять правда, в Украинцы. Неправда, неправда. От моего сына дети не гибнут. Не, не, не, я понял. От вашего конкретно не гибнут, потому что он в плену. Но россияне зашли в Украину с оружием, с техникой, для того, чтобы стрелять по украинцам. Вот зачем это нужно? для того чтобы вы не зашли к нам, я так думаю. Давайте дружить. Я предлагаю вам дружить. Так зачем вы пришли к нам с оружием, если вы любите нас? Вы на нас напали с оружием, вы нас любите, но вы на нас напали с оружием? Я вы на вас не я вы вас Россия, вы, вы на Россия, на вы напали. Россия. Россия? Мы, мы не напали, мы не напали. А не напали? Я... Нет. А, а напали. что тогда, а что тогда конкретно ваш сын на танке делал? Э, в, в, в области, в Сумской области. Он вас защищал. Мой сын защищает вас. Ваш Вы... народ. Вы серьезно? Да.